Mm. <music>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 годами а могли заказать их печать индивидуально ну конечно мы пока еще далеки от э, этих э, результатов но как бы то ни было разрабатываем и собственные уникальные технологии э, биопечати например в условиях пониженного содержания кислорода таким образом напечатанные нами э, фрагменты тканей